Всем привет! Сегодня будем готовить быстрые и питательные салаты из свеклы. На все про все у вас уйдет буквально 5 минут. Главное заранее сварить свеклу и яйца. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Вареные яйца натираем на крупной терке, при этом несколько ломтиков оставляем для украшения. плавленный сырок также трем на этой же терке чтобы лучше плавленый сырок натирался, его лучше за полчаса до начала процесса положить в холодильник в морозильную камеру дальше натираем вареную свеку затем выдавливаем в миску с измельченными ингредиентами чеснок Солим, перчим, добавляем майонез и хорошо перемешиваем. Сервис доставки обеда в СПБ Привет Обед. Быстро, вкусно и недорого. Ссылка в описании под видео салат в принципе готов но чтобы нас салатик при подаче выглядел красиво берем любую емкость подходящего размера застилаем его ее пищевой пленкой и выкладываем туда наш салат плотненько его утрамбовываем чтобы он держал форму потом Когда форма будет полной, накрываем ее тарелкой и быстро переворачиваем. Снимаем теперь нашу формочку. Убираем пленку. И украшаем наш салат оставленными дольками яйца. Также будет уместным несколько листиков петрушки. Вот и все. Быстрый и питательный салат из свеклы готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.